Направление силы Лоренца также определяется по правилу левой руки. Руку располагаем так, чтобы составляющая вектора магнитной индукции, перпендикулярная вектору скорости частицы, входила в ладонь. Четыре пальца указывали направление движения положительно заряженной частицы. При этом направление силы Лоренца совпадает с направлением отогнутого на 90 градусов большого пальца.